В рамках открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019 с официальным визитом в Казанский федеральный университет прибыл советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. В сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова он осмотрел медицинский кластер центр претензионной и регенеративной медицины, а также объекты университетской клиники. Затем Андрей Фурсенко и представители университета талантов обсудили развитие образовательного центра Сириус на территории Республики Татарстан. А теперь к другим новостям. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании Августовского совещания работников образования Калибетского района. Все подробности смотрите далее. 21 августа ректор Кафуэль Шадгафуров принял участие в пленарном заседании августовского совещания работников образования Кабельского района. Обсуждали три основных фактора обеспечения качественного образования инфраструктуру, технологии и подготовку кадров. С точки зрения материально-технической базы район обеспечен всем необходимым. Имевшийся до недавнего времени дефицит мест в детских садах преодолен благодаря строительству нового здания, рассчитанного на 50 мест. Таким образом, наиболее важным остается фактор подготовки кадров. Помочь в этом может Казанский федеральный университет. В своем докладе. Директор КФУ Ильшат Гафуров отметил важность программ повышения квалификации и получения базового образования высокого уровня. В прошедшем учебном году важной задачей, в том числе для университета, для министерства, стало сохранение кадрового потенциала системы национального образования республики. В 2018 году более 1200 учителей татарского языка и литературы в связи с изменением учебного плана прошли профессиональную переподготовку. То есть мы постарались, чтобы никто не потерялся, значит, профессиональную переподготовку, они прошли по вот, другим специальностям, в том числе на базе, вот, в основном и нашего Казанского федерального университета. Отдельно затронули вопрос поддержки здоровья учителей. По распоряжению ректора КФУ университетская клиника по направлению из района будет оказывать им помощь. Таким образом сформировалась целостная система поддержки педагогов от повышения квалификации и методического сопровождения до профилактики заболеваний. Как отметили сами участники мероприятия, самым важным событием стало вручение портфелей в рамках акции «Помоги собраться в школу». Школьные наборы вручали не только первоклассникам. Подарки принимали и более взрослые дети. Всего 250 человек. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский университет посетила делегация Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Серегбаева. В ходе визита состоялись переговоры с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и проректорами институтов. Подробнее смотрите далее. Казанский университет посетила делегация Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Серегбаева. Встреча с руководством КФУ была посвящена определению точек соприкосновения двух вузов для дальнейшего развития сотрудничества. На сегодняшний день университеты уже имеют подписанное соглашение о сотрудничестве, однако начатое взаимодействие предстоит наполнить реальными проектами. Так, в ходе переговоров в качестве ключевых интересных обоим сторонам областей налаживания контактов были определены следующие: биоинженерия, геоинформационные технологии и беспилотная техника. Кроме того, казахстанские коллеги выступили с предложениями о создании программ двойных дипломов, а также о совместном использовании оборудования лабораторий и центров университетов при подготовке и реализации общих научных проектов. При этом стоит отметить, что перспектива развития сотрудничества шире, нежели этот первоначальный список. Это подтверждается и тем, что интерес в общении с представителями Восточно-Казахстанского государственного технического университета проявили и все присутствующие сотрудники институтов КФУ. Института физики, института вычислительной математики и информационных технологий, института геологии и нефтегазовых технологий и Высшая школа информационных технологий и информационных систем. Всем им было что предложить, как в рамках обозначенных направлений, так и помимо них. Озвученные идеи были зафиксированы и найдут свое развитие во взаимодействии вузов. Лилия Талипова, Ленар Влетяров, Универньюз. Лицы имени Лобачевского Казанского федерального университета посетили участники 45-го международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills Казань-2019 из Республики Корея. О том, как это было, смотри далее. С народными песнями и танцами в лицее имени Лобачевского Казанского университета встретили участников 45-го международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills Казань-2019 из Республики Корея. С приветственным словом перед гостями выступили директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцина и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Также делегация посетила различные познавательные секции. На одной из них они своими руками смогли изготовить макет национального татарского головного убора. Напомним, что соревнования по профессиональному мастерству пройдут на территории выставочного центра казани Экспо с 22 по 27 августа. Лилия Талипова, Велита Басова, Универньюз. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkeos Russia 2019 стартовал в Казани 22 августа. Мировой чемпионат бьет рекорды по количеству стран-участников за всю историю проведения. В Казань на чемпионат съехали 63 команды из различных стран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 Ученые приоритетного направления Эконифть-КФУ совместно с Татнефть разрабатывают уникальный в своем роде программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин. Подробнее смотрите в сюжете Дианы Шиловой. Ученые Казанского Федерального университета вместе со специалистами ПАО «Татнефть» разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин. Татнефть взяла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 алгоритма машинного обучения Диана Шилова, Тимур Табаров, Универ -Ньюс. На этом все, не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!